Игорь Мерлин Ком представляет Всем привет, меня зовут Настя Свежевская Я сейчас нахожусь во Вьетнаме За окном льет дождь, на море шторм Но я решила побыть в номере И записать отзыв о прекрасном друге Игорю Мерлине я знаю его очень давно и очень рада тому, что я знаю этого прекрасного человека, потому что в любой ситуации, через месяц, через два, когда мы долго не общаемся, я могу позвонить ему, обсудить какую-то проблему, которая у меня сейчас происходит в жизни. Он всегда даст мне правильный совет, всегда даст мне мудрые очень мысли, которые мне помогают преодолевать эту ситуацию, развиваться и идти дальше. Я... Очень благодарна ему за его позитивный настрой, за его доброту, всегда отзывчивость в любой ситуации. И приходите к нему на тренинги, дорогие друзья, заряжайтесь позитивом, энергии, черпайте его мудрость, черпайте знания. Я знаю, что Игорь человек, который владеет очень глубокими эзотерическими знаниями, его медитацией помогает многим людям. Его практики оказывают положительное влияние на судьбу людей. Поэтому что еще могу сказать? Мерлин, я люблю тебя. Спасибо, что ты есть.